Наше дыхание – это воистину великий дар. В любой практике работы с сознанием и телом есть дыхательные техники, с помощью которых можно расслабиться и успокоиться, активировать работу мозга, сосредоточиться, избавиться от навязчивых мыслей, выйти из состояния стресса и даже похудеть. Когда не знаете, что делать – Остановитесь и просто дышите, понаблюдайте за своим дыханием. Переведите внимание из ума на свое дыхание и ощущения в теле. Сделайте 7-10 глубоких осознанных вдохов и выдохов. С выдохом расслабьте тело. Это займет не более минуты, но этого достаточно, чтобы изменить внутреннее состояние. Итак, какие дыхательные практики можно использовать каждый день? Далее я э, расскажу вам простые техники дыхания, которые всего за 5-15 минут практики в день изменят качество вашей жизни. Итак, первая техника дыхания это самоврите или равное дыхание. Для чего выполнять эту праная? Это тренировка легких и подготовка к продолжительным задержкам дыхания. Также она помогает для концентрации внимания и остановки мыслительного процесса. Эта пранаяма как перезагрузка нервной системы. Помогает снижению уровня стресса, и ее можно использовать как подготовку к более глубокой медитации. Техника выполнения. Вам нужно сесть в любую удобную позу с прямой спиной. Обязательно найдите такое положение тела, которое обеспечит вам устойчивую и расслабленную позу на время всей вашей практики. Можно использовать подушки, либо еще какие-то приспособления. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем сделайте вдох, вытягиваясь макушечкой вверх. И полный опустошающий выдох, полностью высвобождая легкие от воздуха. После выдоха начинайте ритмичный отчет каждого вдоха, выдоха и задержек. То есть сделайте, к примеру, вдох на 4 счета, затем задержку дыхания также на 4 счета, на 4 счета выдох и задержку дыхания после выдоха на 4 счета. Итак, показываю наглядно, чтобы было понятно, как выполнять эту технику. Делаем плавный, расслабленный, глубокий вдох. Глаза можно закрыть. Вытягиваемся за макушкой вверх. Плавный, глубокий выдох. Также абсолютно расслабленный. И далее делаем вдох на четыре счета. Вдох. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три. 4 выдох, раз, два, три, четыре, задержка дыхания после выдоха, раз, два, три, четыре. Через некоторое время ритм установится сам и вы сможете не прибегать к счету. Также вы можете синхронизировать свое дыхание сердечным ритмом, как это делали древние практики йоги. Как правило, это упражнение выполняется на 6-8 счетов, но если вы никогда не делали, то начните с 4. Если вам сложно даются и 4 счета, то сначала практикуйте полное йоговское дыхание, которое поможет вам увеличить объем легких и сделать ваши вдохи и выдохи более продолжительными. Ссылка на полное йоговское дыхание будет в описании под этим видео. Если вы будете дышать в комфортном для вас ритме, то сможете выполнять эту пранаяму довольно долго, не ощущая усталости. Во время практики постарайтесь полностью сконцентрироваться на своем дыхании, не отвлекайтесь на игры разума или внешние раздражители. Не переживайте, если ваше внимание будет отвлекаться. Это совершенно нормально. Так происходит практически у всех. Просто возвращайте фокус внимания на дыхание, не вовлекаясь в мыслительный процесс. С каждой практикой вам будет все проще концентрировать свое внимание. Когда вы освоите этот вариант дыхания, практику самоврите можно усложнить, концентрируя внимание во время задержек дыхания на ашвине мудре. Практиковать эту технику можно в любое время, но если у вас есть проблемы с засыпанием, попробуйте делать это именно перед сном. Эта пранаяма поможет избавиться от навязчивых мыслей и текущих проблем, которые не отпускали в течение дня следующая дыхательная техника это пассивное расслабление помогает снять напряжение всего тела от пяток до самой макушки ее также используют для контроля тела и сознания снижения напряжения и уровня стресса быстрого расслабления также она помогает при головных болях и бессоннице. Как же выполнять эту технику этот метод нервно-мышечного расслабления не связан с с напряжением и расслаблением мышц его суть в том чтобы концентрировать внимание на сигналах поступающих от определенных групп мышц и расслаблять эти группы мышц только сосредоточением своего внимания эта техника напоминает йоговскую шавасану когда вы лежите на спине раскинув руки и ноги в стороны примите положение сидя или лягте на спину Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание примерно на 3 секунды. Выдыхайте через рот и на выдохе представьте, как напряжение покидает ваше тело. Во время всей практики дышите медленно и глубоко. Начинайте расслабление с груди и живота. Затем сосредоточьтесь на мышцах головы, ощутите, как от макушки колбу спускается тепло, затем оно опускается ниже, глаза, щеки, рот, а мышцы головы расслабляются и тяжелеет. Затем тепло и расслабление ощущается в мышцах шеи, плечах, разливается от плеч к кистям рук. Ощутите движение тепла вниз, от бедер к голени. Сконцентрируйте свое внимание на том, как ваши части тела постепенно тяжелеют и расслабляются. В конце практики переведите свое внимание на окружающую реальность. Прислушайтесь к звукам, ощутите ароматы. Считайте до 10, и когда дойдете до конца, вы почувствуете ясность ума и прилив энергии. Приятно, что противопоказаний у этой техники абсолютно нет. Следующая практика дыхания – это асимметричное дыхание. Оно помогает снять тревожность, глубоко расслабиться. Также его можно использовать для тренировки легких, укрепления сердечной мышцы. Это очень простая техника дыхания, которую можно выполнять в любое время и в любом месте, даже во время ходьбы. Суть в том, чтобы выдох был в несколько раз длиннее вдоха. Например, вы делаете вдох на 4 счета, значит выдох должен быть равен 8, 12 или 20 счетам. Важно, чтобы это был комфортный для вас ритм дыхания. Сердечный ритм увеличивается на вдохе и снижается на выдохе. Это значит, что удлиняя выдох, мы замедляем наш сердечный ритм, тем самым продлевая срок службы нашего сердца, а значит увеличиваем продолжительность своей жизни. Подробнее познакомиться с техникой симметричного дыхания для улучшения сна вы можете по ссылке в описании под этим видео. Эта практика помогает расслабиться абсолютно в любой ситуации, успокоить ум и улучшить сон, сделать его более крепким. Техника выполнения. Лягте на спину или сядьте с прямой спиной. Одну руку положите на живот, вторую на грудь. Вдохните через нос 4 раза подряд, не выдыхая. Это четырехтактная техника вдоха. На вдохе грудь должна оставаться на месте, а живот должен приподниматься. То есть это дыхание диафрагмой. Затем сделайте четырехтактный выдох. То есть выдохните 4 раза без вдоха. На следующем вдохе и выдохе попробуйте увеличить количество тактов до 5-6. После сделайте несколько обычных вдохов и выдохов и вернитесь к четырехтактному дыханию. Повторите этот цикл 5-6 раз. Если вам тяжело дается дыхание на 4 такта, то сократите до 3. Когда вы освоите эту технику, вы можете ее усложнить с помощью задержки дыхания. Сделайте четырехтактный вдох, задержите дыхание на 4 счета, а затем четырехтактный выдох. После сделайте 2-3 обычных дыхательных цикла и повторите технику симметричного дыхания задержкой на вдохе. Самая простая схема четырехтактного дыхания выглядит следующим образом. Несмотря на свою простоту, эти дыхательные практики помогут привести вам в порядок физическое и ментальное здоровье, объединят тело и разум в единый организм, помогут расслабиться, сконцентрироваться, быть энергичным и хорошо высыпаться. Уделяйте хотя бы 15 минут в день своему дыханию, и ваша жизнь станет ярче и вкуснее. На этом сегодня все. Если вы хотите быть в курсе о наших новых видео, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующем видео. Пока-пока!